Всем здорова, с вами канал Хай Китай. И сегодня у нас на, на распаковке вот такие наушники от Philips. Вот такая упаковка. Стоили не 800 рублей в ДНС. Ссылку на них я оставлю, а также на официального продавца на Алиэкспрессе. Такая коробочка. И тут бесплатно дается код на 5 бесплатных аудиокниг на сайте Литрес. Мы это пока оторвем. Ладно, оторвать не получилось. Пофигу. Да, кот уже не восстановить. Ну ладно. Дальше. Начинаем открывать их. Сейчас. Вот так безжалостно мы их открываем. Вот. Вот. Мы их открыли. Лишний мусор просто мы откидываем в сторону. Вот так они выглядят. Переходник вот такой джек 3.5 для разъемов телефон, компьютер и так далее. Вот. Коробку в сторону. Вот такие вот наушники. Тут они вот так вытягиваются. И тут также. Тут они также можно подогнать под себя. Вот такой огромный длинный он в камеру уже не помещается шнур. Сейчас мы их попробуем. Сейчас я на себя пробую ходить. Скажу как. Удобно сядь вообще или нет? Все, лично я на себя их ходил. И они нормальные и удобные. Сейчас попробуем их включить и проверить их максимальную громкость. Включаем вот в телефон, заходим. Сейчас Bluetooth выключу. Включаем песню на максимум. Вы слышите, наверное? Они играют хоть, они и наушники как бы, ну как не колонки. Слышите? Достаточно громкие и крутые. Ну все, с вами был канал Хай Китай. Всем пока, до скорых встреч.